После более чем 10 лет исследований ученым удалось создать первый в мире полноразмерный медицинский сканер, с помощью которого можно получать трехмерные снимки всего человеческого тела. Уникальное устройство работает почти в 40 раз быстрее, чем ныне действующие позитронно-эмиссионные томографы. Устройство получило название Explorer это полномасштабный сканер, объединяющий в себе функции ПЭТ и компьютерной томографии. Качество сканирования Explorer многократно превосходит все современные системы-аналоги, при этом на быстро сканирование всего тела уходит не более 20-30 секунд, благодаря чему пациент получает минимальную дозу радиации. А при более высокой чувствительности медики могут получать изображение на молекулярном уровне, что абсолютно недоступно для ныне действующих устройств. Правда, углубленное сканирование займет немного больше времени. С появлением на рынке Explorer медики получат новый вид диагностической визуализации, с помощью которой можно, к примеру, измерить кровоток или фиксировать усвоение глюкозы всем организмом в режиме реального времени. Устройство должно пройти еще ряд испытаний и проверок, прежде чем его запустят в серийное производство. Одной из главных проблем для миллионов путешественников по всему миру по-прежнему остается языковой барьер. В прошлом году стартап TimeCattle Посадена, штат Калифорния, предложил свой вариант ее решения — Bluetooth-гарнитуру VT2 с функцией электронного переводчика. Однако сама гарнитура лишь часть системы, ее вторая и не менее важная половинка — приложение для смартфона в комплекте с зарядным кейсом и аккумулятором емкостью 300 мА и двумя наушниками. Заряда батареи хватает на 2 часа работы между наушниками и смартфоном пользователя активизируется в момент раскрытия кейса, после чего можно начинать диалог. Для этого пользователю необходимо вначале надеть по наушнику, речь через гарнитуру передается на смартфон, который поочередно переводит слова каждого из собеседников, затрачивая на обработку и перевод не более трех секунд, что может и не очень быстро, зато надежно. У VT2 три режима перевода, стандартный автоматический режим быстрых вопросов и ответов ASK и режим для шумных мест. Самое Главное достоинство VT2 – возможность вести диалог на разных языках лицом к лицу, без лишней поясняющей жестикуляции. Язык общения выбирается через приложение. В арсенале электронного переводчика английский, французский, немецкий, китайский и японский языки. Уже скоро к ним присоединится арабский, португальский, тайский и еще несколько языков. Продажа VT2 начнется в январе 2019 года. Лаборатория Nowlab разработала первый в мире электромотоцикл Nira, Все 15 основных узлов которого изготовлены методом 3D-печати. Исключением стали батарея питания, электродвигатель и фары. Авторство дизайна Nira принадлежит Марко Матио Кристофори и Максимилиану Седлаку из Nowlab. Размеры байка 190 на 90 и на 55 сантиметров. Он был изготовлен на 3D-принтерах компании BigRip с помощью нитей Pro HT, ProFlex и PLA толщиной. 0,6 и 1 мм. У NIR отсутствуют амортизаторы, функцию которых выполняют специальные деформируемые элементы в местах соединения колес и рамы. По мнению экспертов, достоинство данного новшества пока весьма сомнительны. Стоит отметить, что NIR исключительно дизайнерская концепт-модель, поэтому какие-либо технические подробности о трансмиссии скорости и другие характеристики неизвестны. Компания HRE Performance Wheels совместно с GE Additive провели эксперимент по созданию высокопрочных кованных дисков для спорткаров методом 3D-печати. Схожие изделия уже есть в аэрокосмической промышленности, но для наземных машин ничего подобного никто прежде не делал. В итоге колеса получились настолько сложной конструкции, что визуально выглядят подделкой. Для трехмерной печати колес применили технологию электронно-лучевой плавки и титановый порошок, чтобы изделие не вышло баснословно дорогим, вместо классической формы дисков спроектировали футуристическую архитектуру, изобилующую отверстиями, распорками и перемычками. Колесо получилось очень легким и в то же время невероятно прочным и устойчивым к коррозии, благодаря специфическим свойствам титана. Еще одно, хотя и спорное преимущество такого колеса в ином расходе сырья для производства. Из 50 килограммов алюминия в процессе ковки в отходы уходит до 80% материала, а при 3D-печати лишь 5%. Разница в цене на алюминий и титан не вели эту выгоду, однако в целом печатные титановые колесные диски выглядят куда уместнее в суперкарах будущего, чем старые алюминиевые. Увы, это всего лишь прототип, своеобразная проба пера, желание показать саму возможность создания подобных комплектующих. Колесо еще не прошло полного цикла тестов, и когда оно поступит в продажу, если вообще поступит, говорить пока рано. Стартап из Польши разработал устройство, которое напоминает пользователю закрыть дверь, отправляет данные о том, что кто-то вошел в дом, а в случае потери ключа помогает найти его за пару секунд. Локи сочетает в себе умный замок и следящее устройство ключ. Локи совместим с 90% видов ключей. Это изобретение альтернатива смарт-замкам, установка которых обычно требует замену замка или модернизацию дверей. Оно представляет собой накладной элемент, в который как в зажим вставляется ключ. Устройство отслеживает использование, ключа и отправляет данные в специальное мобильное приложение приложение регистрирует полную историю действий когда дверь была закрыта и открыта пользователь получит уведомление если кто-то вошел в дом используя другой ключ который также имеет накладной элемент локи например можно узнать что ребенок вернулся домой кроме того приложение может напоминать хозяину запереть дверь когда он выходит из дома устройство рассчитано на питание от аккумулятора срок службы которого составляет до одного года польские разработчики представили локи на краундфандинговой платформе Kickstarter. Новый стартап достиг целевого показателя за два дня и даже превысил его. На счету компании собралось 26 тысяч долларов. Технологии для ключей и замков постоянно развиваются. Данное изобретение наверняка станет популярным, ведь оно удобно в использовании и дает пользователю возможность быть в безопасности. Веймо официально подала заявку о тестировании беспилотных автомобилей без «водителя-испытателя» на дорогах общего пользования. Калифорния считается одним из самых благоприятных американских штатов для испытания беспилотных автомобилей. Именно в этом штате, например, беспилотные автомобили Google впервые появились на дорогах общего пользования. Кроме юридической стороны для испытаний также благоприятен местный климат, поскольку камеры и лидеры хуже работают в плохую погоду. Кроме Google, разрешением на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии обладают еще 50 компаний, в том числе Ford, Volkswagen, Group of America, Mercedes-Benz, Delphi Automative, Honda, Tesla Motors, Bosch, Nissan, Cruise Automation и BMW. Теперь стало известно, что Веймо, сформировавшаяся из проекта Google Self Driving Car, подала заявку на такие испытания. Сначала компания планирует испытать машины только в районе своей штаб-квартиры в Mountain View, однако затем Веймо планирует распространить область дальше по заливу Сан-Франциско, поскольку пока алгоритмы управления таких автомобилей, мобилей еще тестируется, для контроля за беспилотными автомобилями все равно будут наблюдать удаленный оператор, который сможет перехватить управление на себя. Однако, в отличие от водителя-испытателя, физически присутствующего в салоне, удаленный оператор сможет следить сразу за несколькими автомобилями. Любопытно, что по информации San Francisco Chronicle, Weima стала второй компанией, подавшей подобную заявку. Однако, никаких подробностей о другой компании не сообщается. Вейма лидирующая компания в сфере разработки беспилотных автомобилей. По данным за 2017 год беспилотные автомобили компании оказались самыми надежными. В среднем водителю-испытателю приходилось перехватывать управление один раз почти в 9000 километров, в то время как у ближайших конкурентов Круз такая необходимость возникала в 4,5 раза чаще.